всем привет в этом видео я расскажу как провести тренировочное занятие по эвакуации людей из здания в этой части в этом видео мы поговорим только про эвакуацию про бумажную всю работу мы отведем ей вторую часть бумажную часть не касающуюся именно эвакуации это в основном приказ о создании пожарной дружины и все действия которые необходимо с ней провести Спойлер. Эвакуация нужна. Нужна, потому что она показывает все ошибки, которые допускает персонал. Она показывает ваши слабые стороны. Я хочу сказать, что я не видел ни одной эвакуации, которая прошла гладко, чисто, без всяких сучков и задоринок. Поэтому обязательно ее проводите. Проводите почаще, раз в год как минимум. И я уверен, что с каждым годом ваш персонал будет лучше и лучше исполнять свои обязанности по эвакуации. Если вы собственник здания и только один там находитесь, то проблем с проведением, планированием и проведением эвакуации у вас не должно возникнуть. Если у вас несколько арендаторов, то, конечно, тут будут проблемы. Нужно договариваться. Не все хотят проводить это мероприятие, хотя оно и очень нужно, но договориться можно. Сложно, но можно. На некоторых организациях у меня не получалось два 3 года договориться ни с кем. Планирование. План должен быть. Как бы мы ни любили это слово, но он должен быть. Но должны быть цели, четко поставленные цели. И по каждой цели должны быть мероприятия по выполнению. Не только мероприятия, но и ответственные лица и сроки. Тогда все подготовительные мероприятия пройдут без сучка, без задоринки. В своей эвакуации у меня было поставлено три цели. Это проверка действий персонала при пожаре, проверка действий пожарной дружины согласно табелю, и проверка работоспособности пожарной автоматики. Ставилась цель приведения в действие ручного пожарного извещателя, проверка, как сработает работа системы оповещения, как сработает индикация на приемно контрольном приборе, что она соответствует именно тому пожарному извещателю, который был сработан, ну и соответственно, что система оповещения включится. Обычно по плану у меня такие мероприятия. Первое – это актуализировать и выдать структурное подразделение, памятку по эвакуации людей о пожаре. Памятку, в принципе, вы сейчас видите на экране. Что она из себя представляет? Это три части. Сами действия персонала при получении сигнала о пожаре. Графическое отображение места сбора, чтобы было понятно, где мы действительно собираемся. Третий раздел – это перечень служебных документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации при пожаре. По первым двум разделам вопросов не должно возникнуть. Описываем порядок действия, графическая часть, по материальным ценностям, которые необходимо эвакуироваться. Понятно, что если вы вытащите на себе шкаф с документами, вам за это медаль не дадут. Поэтому не будем геройствоваться. Если что-то надо эвакуировать, то действительно ценное там Печать организации, ЭЦП, журнал регистрации несчастных случаев. Надеюсь, его, его у вас нету. Но действительно ценные вещи. А самое главное, чтобы вы могли сами эвакуироваться. А то во время сбора этих документов окажется так, что уже пожар распространился таким образом, что вам уже нет времени куда бежать. Поэтому что-то простое, легкое схватили и побежали. Эти памятки... Разданы были во все подразделения. Там начальник каждый решает, что он будет эвакуировать, подписывает ее, ознакомливает своих работников и увешивает на видном месте. Вторым пунктом плана это проверка работоспособности пожарной автоматики. Ее осуществляла служащая организация. Она Приходила, смотрела, чтобы работал ПКП, чтобы работали шлейфы. Ну, это их вопрос. И на их совести, скажем так, будет подготовка к эвакуации. Не только к эвакуации, она вообще должна работать всегда исправно. Поэтому можно еще сделать интереснее. Не пускать их до тех пор, пока не начнется тренировочное занятие. И тогда вы действительно узнаете, в каком состоянии у вас находится пожарная автоматика. Третий пункт плана – проведение повторного инструктажа по общей объектовой инструкции по пожарной безопасности. Я как-то в одном видео рассказывал, что я, в принципе, провожу в единый день инструктажа, инструктажи по охране туда, и туда же в этот момент включаю и инструктаж по пожарной безопасности. Данный момент проводилось после этого инструктажа, поэтому как бы в план я его не включал. Вот, на этом инструктаже я все рассказывал работникам про эвакуацию, про действие во время эвакуации, где встречаемся. Поэтому, если не проводили, вот вам, пожалуйста, повод привести повторный противопожарный инструктаж. Занятия членами пожарной дружины. Перед началом тренировки, конечно, нужно еще раз поговорить с членами пожарной дружины. Если у вас по условиям не требуется создавать пожарную дружину, то есть у вас менее 25 человек, находящихся на объекте, соответственно, вы сделали приказ, по которым вы обозначили обязанности какие-то персоналов, кем вы закрепили их действия при пожаре. Кто-то обещает, кто-то там встречает, кто-то еще что-то делает. Собираем совещание, неважно, будет это пожарная дружина, либо это будут лица, на которые приказом возложены, возложены обязанности по эвакуации. Вот. Что на них смотрим? Ну, в частности, что я сделал? Во-первых, как бы распечатал табель действия, каждому раздал на руки, чтобы оно было. Основной посыл всего этого совещания, да и, в принципе обучения, никакого геройства, Никаких э, чрезвычайших. Эвакуация – наше все. То есть самое главное, чтобы ушел весь персонал, и в том числе э, члены пожарной дружины. Нам не нужны потери. Пусть они меньше спасут материальных ценностей, но зато будут все живы и здоровы. Э, согласно табелю проговорили со всеми, кто что действует, куда что бежит, кого повещает, кого встречает. Для человека, который встречает пожарную дружину, который должен показывать ближайшие водоисточники, сделал небольшую памятку, где располагается ближайший пожарный гидрант. Если что, он пожарным должен показать это все, куда им ехать. Проверка первичных средств пожаротушения. Смотрим все огнетушители, их исправность. Пожарные шкафы, смотрим, там огнетушители, комплектность, опять же, давление, если углекислотные, взвешиваем, смотрим. Пожарный рукав, ствол, рукав подсоединен к пожарному крану. Есть возможность одновременно еще и проверить его работоспособность, как оно требует у нас постановление 82 МЧС с составлением акта. Опять же, можно двух зайцев убить. Местерутаж и вот еще плюс проверка работоспособности. С рукавами какой момент? Если здание более-менее свежее, строители обычно сворачивают кольцом пожарный рукав. Это неправильно. Пожарный рукав должен сворачиваться двойной скаткой. Потому что если кольцом его скручивать, когда ты начинаешь его разворачивать, берешь за стол и пошел вперед к очагу возгорания, он сам, рукав перекручивается, и потом затруднено поступление воды. Двойная скатка помогает тому, что ты схватился за ствол, пошел, и он аккуратненько разворачивается без всяких перегибов. Можно поменять еще складку на пожарном рукаве, но ну, как бы это требование уже ушло, и как я разговаривал с МЧС, современные пожарные рукава уже не, требуются, не требуют к себе такого пристального внимания и не требуют изменения места складки. Хочу рассказать про имитацию дыма. Этот момент я уже не первый год пробую реализовать. Но все-таки у меня никак не получается найти нормальный источник дыма. В двух случаях, когда я брал, это были дым-машины по типа, типу концертных. Последний раз было, конечно, концертная тоже, более крупная установка. Нажимаешь, и она генерирует большое количество дыма. Но и в том, и в другом случае все эти две установки меня подвели. Первая была такая, как для детских праздников. Я нажал на кнопку запуска, она прогрела, все как положено. Пошел такой маленькая струйка дыма, и секунд пять где-то шла и остановилась. Я предполагал так, что я нажал на кнопку, и она пошла себя потихонечку заполнять. Но ну, это была моя первая ошибка. Второй я раз взял дым-машину, которая уже ну, не совсем концертная, что там ящик стоял, но она уже покрупнее. Когда я испытывал у организации, которая мне ее давала в аренду, было очень прекрасно. Небольшое помещение, нажал на кнопку, быстренько это помещение наполнилось дымом. Мне очень понравилось. Я подумал, что все. То, что я хотел. Задымлю там пол помещения, отсеку как раз половину помещения пополам, чтобы через основные и запасные пути эвакуации пошли. Но не тут-то было. В момент запуска оно, конечно, дало большой клуб дыма. Если вы посмотрите на видео, оно видно, как оно капитально пошло. Но, к несчастью, опять же, она отработала секунд 8-10 и опять ушла в режим прогрева. И все. Мое было расстройство моему, было, не было предела, скажем так. Так что, если вы посоветуете какую-то другую установку, либо же другой способ, как сделать дыма побольше, не, не, это самое, не сжигая все помещение, буду то только благодарен вам, оставляйте там в комментариях, я буду смотреть, может быть, в следующий раз и воспользуюсь вашим советом. Итак, наступил день эвакуации. Назначаем примерно время. Как можно меньше людей должно об этом знать. Встречаемся с обслуживающей организацией, которая обслуживает вашу пожарную автоматику. Значит, ставим им четкие ясные цели. Значит, отключить, если что-то нужно им отключить, у нас в данном случае были с дымовыми клапанами, они их отключили, чтобы автоматика не пришла потом вручную возвращать их. Вот. Проверили, опять же, систему оповещения, вот. договорились о том, что систему оповещения выключать они не будут, она сработает. Позвонили они на молнию МЧС, предупредили, что будет учебная тревога, все, задачу поставили. И самая главная цель, что мы задействуем ручной пожарный извещатель. Их задача посмотреть, чтобы загорелся тот, как надо, какого надо, индикатор того шлейфа, где находится пожарный извещатель, ручной пожарный извещатель. Ну, вот. ну и, соответственно, чтобы отработала вся автоматика. Так как там, где мы эвакуировались, есть система контроля управления доступом, скут, так называемый везде стоят электромагнитные замки, то, соответственно, при сработке автоматики должны были открыться, ну, должны открыться все замки. Потому что по пожарной безопасности написано, что все двери, которые закрываются, либо они должны иметь внутри барашек, чтобы можно было вручную открыть, вот. либо же, если они имеют электромагнитные замки, все электромагнитные замки должны просто-напросто отключиться, и люди спокойно должны эвакуироваться. Наши действия по поводу МЧС. За 10-15 минут звоните на 112 и сообщайте, что там-то, там-то будет проводиться учебная тревога. Вот. Если будет источник дыма, на данном случае у нас должен был быть источник дыма, я попросил, что если вдруг соседи будут какие-то звонить, у меня какие-то были такие прекрасные мечты, что тут дым будет прямо из окон глупить, вот. то чтобы они имели в виду, что у нас ничего не горит. Ну, оставил свой контактный телефон, потом, кстати, сразу еще перезвонили с с нашего района, спросили, чем мы там будем делать и когда мы это все закончим. Фиксация, эвакуации это, конечно, очень важно. Если есть камеры видеонаблюдения, посмотрите, чтобы они писались, чтобы можно было с них снять данные, посмотреть, как действует персонал. Если есть возможность поставить видеокамеры, ставьте видеокамеры. Чем больше, тем лучше, так вы сможете увидеть все. Чем меньше лиз будет, то посторонних с камерами, тем более организованнее будут сотрудники. Они тогда не будут, скажем так, расслабляться о том, что это учебная тревога и будет быстрее выходить. Вот. Что у нас произошло? Сработал дым. Я со своей камерой тут подошел. Мне сказали, о, Александр, так выше это самое. учебная тревога. На что было сказано, все, не обращаем на Александра внимания. Давайте мы с ним эвакуируемся. Каждый действует согласно табеля. Ну, время немножко было потеряно. Открытие, которое произошло для меня по пожарной автоматике, оказывается, при сработке пожарной, при сработке ручного пожарного извещателя есть задержка, есть задержка по оповещению. Если мы откроем требования строительных норм 2.02.03 2019 пожарная автоматика здания и сооружения, то там Написано, что время задержки начала оповещения при автоматическом пуске принимается не более 0,5 минут для этажа пожара и не более 2 минут для остальных этажей. О чем это говорит? То есть, по сути дела, загорится на одном этаже. Второй этаж знает об этом только через 2 минуты. Ну, как бы максимально через 2 минуты. Поэтому... Обращать внимание именно оповещению пожарной дружины и другими работниками, других работников на других этажах, надо этому уделить максимальное внимание. Автоматика может не сработать. Поэтому устное оповещение уделить этому максимум внимания. Ну и последний момент, который контролируем при эвакуации. Соответственно, смотрим, чтобы оповестили «все ушли». И конечная точка сбора должна соответствовать указанному на плане места сбора. У нас, скажем так, все вышли и стали перезданием. Опять же, это все понятие того, что это тренировочное занятие, ну, не до конца серьезное отношение у людей. Бухгалтерия, бухгалтерия в это время проводит какие-то платежки. Мы никуда не пойдем. И пошло и поехало. Ну, короче, с этим нужно просто-напросто бороться и настраивать людей, что каждая учебная тренировка – это как настоящая, и нужно действовать на 100%. Отработали, потратили 15 минут, зато будем знать, что делать в будущем при реальных угрозах. Всем сотрудникам на инструктаже я рассказываю, такой момент, что как только вы собираетесь вместе сбора после эвакуации, каждый сотрудник должен найти своего руководителя подразделения и доложить ему, что он вышел. Если кто-то к нему не подошел, соответственно, руководитель, когда подъезжает пожарная служба, либо командиру пожарной дружины, он приходит, докладывает, что мы потеряли человека. Это важно. Руководитель не будет бегать среди толпы, искать своих подчиненных. Они, как малые цыплята, быстренько прибежали к своему руководителю, доложили, и дальше он оценивает там, по количеству все на месте или нет. В процессе эвакуации у меня были такие планы, что если было бы сильное задымление, я уже подготовил беруши, вот, подготовил уже в принципе жертву, которую я славлю, которая будет эвакуироваться, и спрячу где-нибудь, их там, не знаю, надену беруши ей, этой девушке или парню, и спрячу где-нибудь, и посмотрели бы, опять же, порядок действия руководителя подразделения, всех ли он нашел, как он доложил, вот он, еще один из сценариев, какие можно отработать при тренировочных занятиях. Итоговые совещание. Директор, главный инженер, если есть, все задействованные лица, пожарная дружина, эксплуатирующая организация собрались, определились, где какие были ошибки, как сработала автоматика, все все доложили, наметили информацию, которая пойдет в акт тренировки, ну и, соответственно, мероприятие, которое будет по ним разработаны. По результатам тренировочных занятий составляем акт. Нормативка не прописана, как он должен выглядеть, он будет в произвольной форме, поэтому по всем ссылкам в описании я там выложил. Посмотрите, примерно, как он выглядит, что из себя представляет. Можно его упрощать в плане того, что отработали, убежали. Я немножко подробно расписываю, там примерно по минутам, секунду, которую я взял из видеокамер, кто что делал. Чтобы это потом можно было оставить, скажем, по прошествии каких-то времен, кто какие действия делал. Ну и, соответственно, туда же вписываются не только успехи, но и неудачи. Это вполне нормально, ничего страшного в этом нету, Наши неудачи, это наша победа в будущем. Потому что если будем закрывать на них глаза, в реальных условиях потом мы просто пожалеем об этом. Обязательно доводим и сам акт, и результат тренировки до всех сотрудников. Опять же, собираем, ну, я собираю два совещания. Первое – это с пожарной дружиной, еще раз смотрим. То, что сделал, то, что не сделал, повторяем, перепроверяем. И второе, это со всем персоналом, опять же, смотрим, кто не эвакуировался на доску позора их, повторяем порядок действия, что мы делаем при сигнале, что мы делаем при обнаружении источника возгорания, куда эвакуируемся, где встречаемся, то есть повторяем, повторяем, повторяем можно, кто хочет это все организовать как неплановым сутажем, у меня такого желания нет, достаточно в принципе и беседы. Вот в принципе все, что я хотел рассказать о том, как я провожу тренировку по эвакуации. Надеюсь, вам было полезно. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч.